Всем привет, меня зовут Шамиль Гарсия, я представляю Lead My Dream Coaching Baku и сегодняшняя тема нашего, так сказать, небольшого экскурса в NLP и NLP в продажах. Сегодня... Я раскрою небольшие секреты, которые, возможно, многие используют, но для большинства аудитории, возможно, это будет какой-то новинкой, и они смогут использовать данные инструменты, чтобы помочь своему бизнесу либо наладить общение с людьми, неважно, это близкие люди или бизнес-партнеры. Но я надеюсь, что суженная, так сказать, мною информация, которую я практически постоянно даю, будет для вас весьма полезно. Каждого человека внутри есть ресурсы, которые отвечают за его безопасность, э, за его мыслительные процессы, э, когнитивные, так сказать, мышления. И эти ресурсы э, у нас, у большинства, они находятся в спящем режиме. Большинство из них у нас задействованы бывает вообще не в ту степень, не в то направление. Но на самом деле все зависит от словосочетаний. Я называю это кодом подсознания или же кодом общения. Дело в том, что большинство специалистов в сфере НЛП всегда предупреждают, что НЛП это на самом деле один из манипулятивных инструментов, который воздействует на наше сознание, подсознание и, так сказать, работает очень хорошо с нашим бессознательным. При помощи визуализации, при помощи аффирмации, так сказать, при помощи да, пресуппозиции мы можем так сказать воздействовать на наш окружающий мир мы можем менять картинки мы можем менять свою жизнь но а, если мы при этом конечно же не понимаем что мы делаем если мы не а, стараемся изменить себя то все эти изменения которые мы себе прописали в будущем как программу а, могут исполниться частично либо вообще а, не исполнится то есть все зависит от нашего характера, от нашего, так сказать, поведения и работы с нашими внутренними демонами. Я их так называю. Сегодня я хочу вам показать некоторые аспекты, инструменты, которые помогут нам разобраться, почему многие люди, не так сказать, получившие образование в бизнес-школах, университетах, не имея ораторских искусств и не зная, что такое модель коммуникации, НЛП, почему-то становятся успешными. И чаще всего мы называем таких людей либо человеку просто повезло, он удачливый, либо он имеет хорошо языком трепать, либо какие-то более-менее такие сравнительные аналогии. Ну, не хочется называть таких людей, но вы сами поняли, что это значит, когда человек получает должности, когда человек продвигается по службе, будучи не сведущ а, в своей какой-то профессии, а, не являясь экспертом. Поэтому а, я вам объясню сейчас, как это происходит. Существует такая, такая модель а, НЛП, которая называется пресупозиция Что это значит? А, ну, Это значит то, что когда мы пытаемся манипулировать словами, мы, мы пытаемся применять лингвистическое программирование, мы, так сказать, преподносим человеку такой вот текст вербальный, который в его голове складывает, как, так скажем, запускает некие механизмы. Я не буду вдаваться в нейробиологию, очень много аббревиатур, очень много, так сказать, речевых оборотов, связанных с этим, но сейчас я буду говорить конкретно. Используя данные ролевые модели. Первое, это, значит, у нас идет визуал. Человек, который воспринимает э, всю информацию, лишь получая э, ее в визуальном порядке, э, в виде картинок, в виде каких-то презентаций. Да? Которые э, могут вас слушать часами, для них интересно прослушать какие-то ваши истории. Для них интересно прослушать это, как, возможно, не прочитать книгу, а прослушать ее в формате mp3, аудиокниги, допустим. Э, и Третий э, тип людей – это кинестеты. Да? любят все, чтобы было, э, так сказать, у них наглядно показано, они чтобы это могли потрогать, пощупать, понюхать, э, сами присутствовать, сами участвовать, постоянно приходить э, на всевозможные собрания, не смотреть это через видеотрансляцию, а, а находиться там, ощущать э, аудиторию, ощущать данные, так сказать, э, климат. Если вы... Э, Представляете в виде картинок, которые отражаются, визуализируются у вашего, так сказать, э, с кем вы общаетесь. Вот. Вторая. То же самое, значит, зал, то же самый концерт. Вы пришли, это аудиоал, вы общаетесь с аудиомом, это вторая группа людей. людей э, везде горел яркий синий свет, э, он давил на глаза и... Это уже говорит о том, что человек воспринял это, почувствовал на себе все это, то есть всеми своими так сказать, органами да, осязания. Итак, еще раз. Визуал, аудиал, кинестет. И когда мы начинаем общаться с такими людьми, мы понимаем, что эти люди воспринимают информацию по их каналам восприимчивости, то есть как они их воспринимают. Если Опять-таки, мы э, вышли на визуала и мы хотим продать ему какую-то продукцию. Мы обязательно не должны рассказывать о том, какая она мягкая, что ее можно там, не знаю, куда-то присунуть, как-то там, я не знаю, ее можно там уложить, сложить, она будет лежать или она там классно пахнет. Мы просто говорим о том, как она красиво вписывается в ваш интерьер как она красиво сочетается с голубыми или синими цветами, которые вы, кстати, как я вижу в вашем офисе, везде присутствуют у вас. То есть, если это аудиоал, то вы никогда не услышите ничего более крутого, чем наш продукт. Потому что наш продукт сейчас у всех на слуху. Все только о нем и говорят, рассказывают о том, как он удобен, как с ним классно обращаться, какой он дает нам перспективы в будущем. То есть... Этот это продукт, который заставит постоянно слышать лишь только приятные отзывы. Это как музыка, которая приятна вашим ушам. Пример. Да? Киноэстеты. Продукт очень мягкий, его можно потрогать, его можно уложить, его можно положить в машину, с ним можно везде передвигаться. Его можно использовать так сказать, даже в ванной комнате. Если на него пойдет вода, то ничего с ним не станет, у него есть защита и тому подобное. То есть продукт очень экономичный, его классно держать в руках, он удобный. Вот возьмите, попробуйте сами, посмотрите, пощупайте. То есть вы даете человеку, и человек действительно это воспринимает. Но если вы перепутали все вот эти вот личности и пришли, и пытаетесь продать кому-то что-то из них, то это не получится. То есть они вас послушают, аудиоал услышит, как вы красиво визуально описываете картинку. Фенэстет, как вы ее красиво озвучиваете, а, допустим, визуал, как вы даете визуал ее потрогать. Но он от этого не воспримет информацию. Да? Поэтому нужно обязательно, во-первых, определять, кто он. Определяем мы это сразу же, когда мы общаемся, когда человек разговаривает. Первое. Это разговор. да, То есть он когда говорит, вы уже понимаете, что он говорит, описывая что-то в каких-либо тонах какой-то а, горизонт, какой-то и не знаю а, такую вот личную какую-то историю рассказывает и там он описывает все подробно, детально, как это все выглядело. Второй аспект, как вы можете определить, это по его, так сказать, ну, так скажем, интерьеру, дизайну внутри, насколько он вообще такой человек может быть, он действительно творческий человек, ему это нравится. То есть либо то же самое и происходит с аудиалом, то же самое с аудиалом, э, допустим у него все то же самое и допустим у него э, в, в его же, так скажем, кабинете висит там не знаю гитара, в нашем случае национальный инструмент тар, допустим висит, да, или рисовал его здесь, я не знаю, э, и что у него играет музыка, там когда вы зашли на компьютер и играла музыка, то есть он воспринимает это так. Используя вот, э, данный метод исследования, кто с вами сидит, кто с вами общается, вы можете сразу же понять, как к нему преподносить, как разговаривать, как манипулировать своей речью с ним. То же самое и с кинестетом происходит. У кинестета всегда все на столе под рукой. Книги, тетрадки, я не знаю, там всякие разные там, я не знаю гаджеты. А у него все собрано вокруг него. Он любит, чтобы все было находилось рядом там, не знаю, доска висит, на доске все расписано, здесь все написано, там, я не знаю, плакат, карта какая-то, я не знаю. То есть все у него постоянно под рукой, у него даже может быть наушник в ушах, я не знаю, там, Bluetooth, Wi-Fi и тому подобное, подключенный, гарнитура. То есть вот эти три вида, так сказать, три группы людей, которые являются нашими потенциальными клиентами, с которыми мы должны общаться на их языке, на их уровне восприятия. Uh, ну что ж, это пока первая часть. Uh, это называется вводная часть, как мы определяем и uh, что мы используем. Теперь мы будем говорить у, уже именно о языке. Мы Как мы с ними общаемся, языке тела, а uh, как мы преподносим информацию для них и тому подобное. Innovator speech. Uh, то есть, все такое innovator speech? Uh, это uh, значит, когда вы... Не, так сказать, не имея большого количества времени для того, чтобы презентовать свой продукт или себя, а, или услуги, которые вы представляете. То есть а, этому, у этого человека есть короткая короткий период времени. Допустим, он заходит в лифт, вы заходите с ним в лифт, определяем, что лифт, например, он поднимается в течение 5 минут там, с первого до 30 этажа. И вот у вас есть 5 минут, а, чтобы его, так сказать... Убедить в том, что вы ему интересны. Так. The the speech. А, и Если вы вдруг увидели такого человека, и у вас не было времени определить, а он визуал, кинестет или аудиал, или, возможно, все вместе, и у вас есть всего лишь какой-то короткий период познакомиться с ним и рассказать, то есть вот в этом случае, в этом случае, сейчас я уже начинаю запускать, как, э, какие слова использовать, что такое прессупозиция, как ее использовать. Э, вот в этом случае вы уже должны подготовиться. Вы уже вы должны зайти э, со словами э, здравствуйте, вы тоже поднимаетесь на тот же этаж, что и я, а, вам на какой, вам сюда, классно у вас, красивый у вас костюм, тому подобное чем вы занимаетесь, тот, допустим, вот представитель компании такой-то такой, но он говорит, а чем вы занимаетесь. И вот в этот момент, когда он спрашивает, чем вы занимаетесь, не нужно сразу кидать ему, я продаю телефоны, машины, айфоны, лодки, автоматы калашникова, женщины, наркотики. Не нужно это все говорить. Потому что ему это будет неинтересно. И таких людей, как мы, встречать наверное, человек 50 в день. Но, если мы... Все это уберем и как-то перефразируем. То есть, если вы продаете мобильную связь... И, конечно же, для него такой интересный ответ завалированный ответ будет являться чем-то таким креативным, и он, конечно же, поинтересуется, да, а что это, что вы занимаетесь, и тогда а, вы уже задаете ему следующий вопрос на вопрос. Скажите, а как часто вы общаетесь по мобильному телефону? Это еще раз, он еще не понимает, вы продаете мобильный телефон или вы продаете связь. Ну, допустим, ну я не знаю, я общаюсь в день 3-4 часа. Окей, okay, вы общаетесь 3-4 часа в день, скажите, пожалуйста, вам нравится ваша связь? Бывает такое, что то есть вы бываете очень сильно заняты. Там. Человек говорит, да, бывает. Вот. Скажи, ну вот, то, то, а я представляю ту отрасль, ту компанию. Естественно, он вам дает свою визитку, он вас запоминает, вы с ним назначаете встречу, а потом уже все переходит в третий этап. Да? Я рассказал, что такое модель визуал аудиал кинестет но еще есть и третья четвертая группа но я не буду о ней говорить потому что это займет еще больше времени но основные то есть основная группа я вот, чтобы было более понятно вак визуал аудиал кинестет и как вы здесь определяете кто он? Это интерьер, это как он разговаривает, что он передает свои информации, это обязательно его э, подход, э, как он встает, он с вами общается, он с вами здоровается, он э, предлагает вам сесть рядом с собой, слева, справа, то есть вы уже определяете, он левша или правша, какая, какая сторона у него слабая, какая у него сторона сильная, естественно, человек всегда сажает не с левой стороны, потому что с левой стороны обычно люди бывают менее защищены. Она бывает немножко слабой, мы ее не используем левую руку очень часто. Если вас сажают по правую сторону, значит человек, так сказать, правша. А если у вас посадил по левую сторону, значит он левша. То есть, то есть ему свободно, он себя чувствует более комфортно, когда кто-то слева. Вот данные модели, которые помогут вам определить, так сказать, психологическую составляющее клиента, его психотип. И дальше уже работать с ними. Ну, это что касается первых трех шагов. Да? В дальнейшем мы будем с вами рассматривать, как доводить клиента до процесса покупки. То есть, как заставить клиента купить у вас то, что вы его хотите продать. Для начала я должен избавиться от этой писанины здесь. Потому что я рисую, я надеюсь, что... Э, вот даже сейчас, когда я делаю презентацию и все это показываю рисую на доске, э, визуалы все это считывают, переписывают, допустим, на свои тетрадки да, или листы. И они более четко понимают, что я имею в виду. Аудиалы не смотрят на то, что я сейчас рисую и показываю. Они слушают и запоминают. То есть количество нейротрансмиттеров, которые у них находятся головном мозге, они а, больше, чем у кого-либо на порядок, да, или на два порядка, бывает даже такое. И а, они слушают информацию, получают. Кинестеты они обязательно находятся сейчас в состоянии, где они принимают информацию, слышат информацию и ощущают а, себя на моем месте. И они воспринимают это как вот, вот чувствуют, вот то, что я сейчас рассказываю, они даже себя чувствуют на месте того, что того же, который я описывал, пришел, сел, пообщался, поговорил. Теперь по поводу составления, так сказать, предпосылки. Когда мы с клиентом пообщались, мы ему, так сказать, назначили встречу, взяли его визитку, данные и послали ему email, допустим, с небольшой презентацией, позвонили ему, договорились. Вы можете у нем, ему задать вопрос. Напомните мне, пожалуйста, напомните. Вот это называется пресуппозиция. Это когда человеку, вы внедряете код. Напомните мне, пожалуйста, за что, за что вы э, любите.. Или предпочитаете, допустим, sell, да, ну, мы говорим, допустим, что мы продаем, так скажем, мобильный оператор продает связь, ну или там, не знаю, или NAR Mobile, или, не знаю, Beeline, GSM и тому подобное. И, конечно, человек это немножко вводит в тупик, но человек сам начинает отвечать на ваш вопрос и сам начинает понимать, за что он на самом деле любит, а вообще любит ли он. Да? То есть напомните, за что вы любите, и уже здесь ваш продукт. Вот здесь. А теперь здесь мы должны обязательно задать ему вопрос. То есть, да, он хочет, у него как бы есть какая-то потенциальная, я не знаю, такая вот уже потенциальный заказ, скажем так, и он говорит вам, что он вам перезвонит, допустим, да, но здесь вы ему опять-таки прописываете код, не то чтобы... Да, отлично, хорошо, спасибо. Было бы классно, если бы мы с вами могли созвониться там туда-сюда. Скажите, когда вам будет удобно. Не надо говорить, когда вам будет удобно. Потому что говоря это, вы отстрачиваете, так сказать, отстрачиваете вашу, вашу продажу и ваше общение еще дальше. Когда вы мне и уже там, допустим, перезвоните напишите, или же э, мы встретимся с вами и тому подобное. Когда вы мне. Никогда вам. Ни в коем случае вам. Вот вам это убираем. Это не нужно. И тем более слово удобно. Когда вы мне перезвоните. Перед началом. Всегда. В оглавлении. В любом оглавлении. Даже если вы э, создаете рекламу. Всегда. Задавайте вопрос, когда вы даже послали ему какой-то баннер или же какую-то презентацию. Обязательно перед презентацией нужно э, написать какой-то вопрос. За что вы любите э, сотовых операторов? Напомните себе или напомните нам, пожалуйста, что э, ценного для вас могут представлять мобильные операторы и тому подобное. Да? То есть всегда задавайте вопрос. Вопрос это то, что приводит клиента на покупку, на осмысление. И еще, обязательно подтверждайте профессиональность клиента. Обязательно создавайте пресуппозиции. Обязательно делайте коды. Создавайте это коды. У некоторых людей, допустим, это чисто органически получается. Люди просто общаясь сами не знают обои это выдают и вдруг у них опа и сделка опа и понравился человек да даже некоторые пикаперы используют до да, большинство даже пикаперов профессионально да они используют а, пресуппозиции они используют нейролингвистику чтобы а, так сказать, закадрить девушек и тому подобное и тому же обучают а, так сказать своих студентов скажем так вот Обязательно язык должен, так сказать, семантика, да, здесь ярко выраженная, она должна быть очень хорошо подготовлена, сформировавшиеся уже заранее какие-то стратегии при общении должны быть задействованы даже перед тем, как вы входите в кабинет, перед тем, как вы уже встретились, даже в машине, пока вы едете на встречу вы уже должны отработать полностью все сценарии, как вы будете это говорить. К примеру, если человек вам нравится, но вы не знаете, как ему намекнуть на это, если вы хотите человека, так сказать, привлечь, если вы хотите, чтобы человек действительно с вами стал общаться, обязательно говорите ему не то, что там, ой, вы так красивые или что-то еще. Нет. Надо сказать ему, что также это и работает на продажах. Мне нравится. Мне нравится, как вы сегодня, что многие скажут, как вы сегодня выглядите. Но это не так. Потому что, как вы сегодня выглядите, может обозначать, что только сегодня, часто, кстати, девушки э, на, на, эти, на эти слова вот именно так отвечают. А, но даже не имея, не имея к этому никакого отношения, то есть к этим ответам, а, как вы сегодня выглядите, может даже немножко оскорбить. Да? То есть, ну вот... Ну, выгляжу как я выгляжу ну допустим ну хорошо но когда вы говорите им, мне нравится как вы сегодня хорошо выглядите то есть видите хорошо выглядите да то есть э, это уже что дает это дает некую мотивацию это запускает э, эндорфин у, у так сказать у собеседника то есть вы подтверждаете что вам нравится как человек выглядит и что он хорошо выглядит. То есть вы еще раз подтверждаете, что у человека классный вкус, что он классно одет, что он классно выглядит. Или, допустим, то же самое с клиентом. Мне нравится, как вы сегодня хорошо отреагировали на эту презентацию, как вы позитивно отреагировали на эту презентацию. Мне нравится, что вы поняли эффективность нашего продукта для вашей компании в целях экономии. То есть, ну это не надо так долго, длинно говорить, но что-то вроде этого скомпоновать, чтобы человек уяснил, что то, что вы ему говорите, что мне нравится, это не, ну как бы, ну понятно, это спасибо, но это не так же запоминается, а то, что вы подтверждаете, что он умный, что он красивый, интеллигентный, э, со вкусом, вот это и есть самая главная зацепка. Вот здесь и вписывается в код человека, да? И здесь тогда уже с Вами будут разговаривать открыто, здесь уже рапорт будет очень сильный, а, то есть а, взаимодействие, климат, общения будет такой дружественный. То есть Вы подтверждаете человеку, что Вам нравится, что он хорошо выглядит, он хорошо общается, у него классно получается руководить компанией. Ну, также есть и предикаты сознания. Это что такое у нас предикаты сознания? Это глагол сознание. Что же это такое? Давайте я дам вам пример. Я не буду рассказывать, объяснять. Я дам вам пример. Допустим, это когда вы осознаете, понимаете, знаете, замечаете, обратили внимание, вспоминаете. Вот допустим. Вот эти предикаты, их нужно использовать. То есть, вот эти вставки слов. Вы понимаете, что делаете все с каждым разом лучше и лучше. Это хорошо работает в сетке лидерства. Когда мы говорим о лидерше, к примеру, это как один из примеров. На базе коучинга его модели. лидерших да то есть командное лидерство мотивация вот то есть смотрите что я здесь только что сказал вы понимаете что делаете все с каждым разом лучше и лучше Опять-таки, смотрите, вы, вот эта модель, вы, понимаете, что вы делаете с каждым разом лучше и лучше. Это у нас, а, то есть, такими, а, так сказать, предикатами, глаголами пользуются в основном лидеры. Не боссы, которые говорят, что ты все заморал, какой же ты, я не знаю, тупой, я тебе снижу зарплату, не знаю что, а именно лидеры. Это коучинговая, так сказать, модель, когда действительно в компаниях вообще не используется, так сказать, человек, который использует коучинг. Это также очень сильно влияет на мотивацию человека продолжать работать, усиливать свои какие-то слабые места и понимать, что его воспринимают как профессионала и что его ценят. То есть Человек начинает осознавать свою ценность, принадлежность, так сказать, групповую, что уже, как мы когда мы говорим о групповой принадлежности, кстати, это уже затрагивает, так сказать, пирамиду маслов. Да? То есть, кто знает, что такое пирамида маслов, он поймет. То есть это уже где-то третье... Третья или четвертая ступенька, если я ошибаюсь, поправьте, принадлежность к группе, то есть социализация. Когда мы говорим человеку, что он действительно делает что-то хорошо, и мы ценим его, это значит для него как повышение уровня мотивации, что он очень классно интегрируется в организационную модель, в команду, в группу, его ценят. Но... Опять-таки не забывайте, что мы здесь используем глаголы сознания, предиктаты, предикаты, которые, опять-таки, вы очень хорошо. Еще раз повторю, вы понимаете, что с каждым разом, допустим, делаете все лучше и лучше. Свою работу. То же самое, когда мы разговариваем с клиентом, либо с потенциальным, я не знаю, с кем-либо, кого хотите привлечь на свою сторону. Когда вы говорите, что вы понимаете, что вы понимаете, да, понимаете, это самое главное, это запускает код осознанности, что человек понимает, то есть это включается, что вы выбираете только самое лучшее, что вам предлагают на сегодняшний день многие компании. Ну и добавляем такие, как наши, к примеру, одна из них то вы с каждым разом все лучше и лучше усовершенствуете модель управления вашей, вашей, вашей компании, Используя, допустим, методы SAP, да, то есть удаленных каких-то управленческих программ. Если вы используете, там, я не знаю, наших мобильных операторов, вы понимаете, что с каждым разом связь вашей компании между сотрудниками становится все лучше и лучше. Вы понимаете, что ваши сотрудники с каждым разом вашим компании становятся все дружнее и активнее. Вы понимаете, что с каждым разом, когда вы используете наши услуги, ваша э, прибыль растет все больше и больше. И когда вы говорите, вы хорошо это понимаете, вы прекрасно это понимаете, тогда человек это вписывает в голову. Вот здесь и происходит момент осознанности того, что человек хочет работать с нами. Человек начинает переходить из обычного клиента в клиента, так сказать, постоянного. Это называется клиентоориентированность также. Вот, я думаю, что на сегодня я рассказал здесь вам очень много, хотя я пытался сжать, и это только первая часть. Я надеюсь, что вам на самом деле понравилась презентация. Если есть какие-то вопросы, пишите, ставьте лайки. Скоро у нас будет вторая часть, в которой я буду объяснять остальные четыре этапа, когда мы уже доводим человека до сделки, когда этот человек уже у нас покупает и он превращается в постоянного нашего клиента и мы его поддерживаем специальными НЛП техниками.